Прошло в компании 1 октября событие. Это событие было проведено в Бангкоке, и на этом событии компания отпраздновала два года с момента своего открытия. Естественно, на этом мероприятии были подведены итоги, что произошло за два года, как развивалась компания за два года а также были озвучены планы на будущее. И мы с вами будем обо всем об этом говорить. Но начинаем мы именно со знакомства с компанией. Компания OneCoin стартовала 27 сентября 2014 года. Как я уже сказала, ей два года с момента открытия. Головной офис компании находится в Софии, в Болгарии, и вы сейчас на картинке видите как раз это здание главного офиса компании. Это шестиэтажное здание в центре Софии, в котором находятся сотрудники компании Ванкоин. Также есть корпоративная структура компании в других странах, а именно есть в таких городах офисы, как Банко, «Гонконг», «Дубай» а также в таких странах, как Вьетнам и Китай. Изначально компания была основана и ориентировалась на азиатский рынок, но далее чем больше проявлялся интерес людей других стран, тем больше компания расширялась по всему миру. И теперь уже ориентируется эта компания не только на азиатский рынок, но также и европейский рынок, и африканский, и латиноамериканский рынок. В руля компании находится, я думаю, что уже очень многим людям известная доктор Ружа Игнатова. Что это за женщина? Она является основателем, владельцем и главным управляющим директором компании Ванкойн. И по сути ВанКоин это была ее идея создания новой криптовалюты, которую она решила продвигать через сеть и постепенно перевести эту криптовалюту в качестве платежной системы по миру. Ружья Игнатова имеет очень хорошее образование. Она имеет магистрскую, докторскую степень, юриспруденции, экономики в университетах Оксфорда и Констанца. В свое время она работала в компании McKenzie Company и среди ее клиентов были такие, Финансовые структуры, достаточно известные, как Сбербанк, Юникредит, Альянс, Райхайзен и другие. В 2012 и 2014 годах Ружья Гнатова участвовала в конкурсах «Деловая женщина Болгарии» и стала призером этого, этих, этого конкурса. Также она издала две книги, одну на немецком, другую на китайском языках, и эти книги касаются именно финансов и криптовалюты. И в 2015 году она основала благотворительный фонд One World Foundation, и этот фонд активно развивается и в наши дни, и, соответственно, параллельно с компанией OneCoin этот фонд активно развивается. И помогает детям во многих странах мира совершать и обучение, и оказывается помощь в различных направлениях. Но совсем недавно, 1 октября в Бангкоке, оружие Игнатова представила нового генерального директора компании One Life. One Life это у нас с вами сеть в онлайн, то есть компания, так как компания OneCoin развивается по принципу сетевого маркетинга, то в июне месяце было принято решение выделить именно сеть в отдельное такое направление, которое назвали в онлайн. И теперь генеральным директором в онлайн является Пабло э, Маньюс. Господин Пабло Маньюс Имеет богатый опыт работы в сфере сетевого маркетинга. Более 20 лет он сотрудничает с разными компаниями прямых продаж. Он был старшим вице-президентом по Северной Америке в глобальном косметическом гиганте, всем известном, таком как Avon. Также был президентом группы компаний региона Северной и Южной Америки для TAPV до этого господин Мунес провел 5 лет в корпорации Сара Ли в качестве исполнительного директора. Мы видим, что это человек действительно с опытом руководителя в компании прямых продаж и ему была предоставлена возможность стать генеральным директором в онлайн. И он ответил, что когда уже Игнатова предложила ему стать генеральным директором, то он, не задумываясь, принял это предложение, так как видит, что компания OneCoin сейчас является лидером в развитии на международном рынке. Это самая быстро растущая компания в мире. И, как я уже сказала, что 1 октября прошло грандиозное событие в Бангкоке. И что это было за событие? Мы немножечко об этом поговорим. На этом событии, в первую очередь, часть этого события была посвящена празднованию двухлетия компании, то есть компания отмечала два года своего развития, и по сути эти два года были такие годы становления компании. И когда мы подключались к этой компании она только-только стартовала в 2014 году. И на первом событии, которое проходило в Финляндии, было буквально несколько сотен человек, энтузиастов. И, конечно, тогда еще никто не знал вообще, что будет происходить с этой компанией, какие товарообороты она будет делать. И вообще никто не понимал сути этого бизнеса. И мы видим теперь, через два года, какой грандиозный бизнес вырос из этой идеи, которую начала внедрять Ружа Игнатова. Сейчас на этом мероприятии в Бангкоке присутствовало более 10 тысяч партнеров из 70 стран мира. По некоторым источникам люди говорят, что даже 11 тысяч партнеров. И в прямом эфире на этом мероприятии был осуществлен запуск нового блокчейна, самого большого блокчейна в мире. Также 1 октября произошло удвоение монет в аккаунтах партнеров и каждый партнер, который присоединился до 1 октября к компании OneCoin, был вознагражден от компании за то, что поверил в развитие этой компании и получил удвоение монет. И с сегодняшнего дня осуществляется запуск приложения для мерчантов. И сегодня мы будем об этом говорить, что это такое и что дает это приложение. Ну, вначале давайте посмотрим на итоги за два года развития компании. На сегодняшний момент в компании присоединилось уже более половиной тысяч платных партнеров. То есть это те люди, которые купили пакет с обучением, и далее ведут бизнес именно с компанией OneCoin. Но если взять количество партнеров, которые зарегистрировались в компании, то есть были созданы аккаунты, то это уже 14 миллионов зарегистрированных. Но тем не менее взяли пакеты, вот как мы видим, более 2,5 миллионов человек. И эти люди находятся в самых разных странах мира. И сейчас уже фиксируется, что это более 200 стран мира. Первый свой миллиард компания сделала за 10 месяцев. Это касается товарооборота. А вот второй миллиард всего лишь за 3 месяца. Вот Можно представить, какими огромными темпами развивается компания Ванкойн. И также компанию можно назвать фабрикой по созданию миллионеров. Всего лишь за эти два года уже в компании выросло 350 миллионеров по бонусной программе. То есть это 350 лидеров, которые строят команды, которые перешагнули в своих доходах планку миллион долларов. Также в компании 450 бриллиантов разных уровней, а также 50 тысяч партнеров имеют различные ранги, начиная от сапфира и заканчивая готовым бриллиантом. Таким образом, мы видим, что компания дает возможность каждому партнеру, который подключается к бизнесу, активно развивается, идти по карьерной лестнице, иметь Большой успех и огромные результаты в финансовом плане. Что такое новый блокчейн? Как я сказала, 1 октября был запущен новый блокчейн. Он рассчитан на то, что будет наманено 120 миллиардов монет OneCoin. Это наибольшее количество монет среди всех других криптовалют. И на сегодняшний день этот блокчейн осуществляется достаточно быстро. Каждую минуту майнится 50 тысяч монет. Это значит, что за час майнится 3 миллиона монет, а в сутки 72 миллиона. Это, конечно же, огромное количество монет и скорость майнинга достаточно высока. И очень важно, что теперь транзакции проходят за одну минуту. Если ранее в старом блокчейне все транзакции осуществлялись за 10 минут, то это было очень неудобно, потому что так как мы планируем выходить на, на рынок в качестве платежной системы и монеты OneCoin предполагается использовать для оплаты товаров, то, чтобы оплатить монетами OneCoin, 10 минут для транзакции – это достаточно долго. И вот сейчас транзакции будут проходить за одну минуту, и, конечно же, это очень удобно, когда так быстро совершаются платежи. Также было сказано, что в блокчейне в новом теперь будут прописываться не только все транзакции, но и верификации партнеров. Это способствует тому, что… Все транзакции будут проводиться легально. Далее, цена монеты OneCoin будет расти и дальше. И предполагается, что ее стоимость к концу 2017 года может достигнуть 25 евро. Это говорит о том, что те люди, которые сейчас подключаются к компании, могут планировать свой капитал через год, через два и далее. И, конечно же, очень важный вопрос, который возникает у каждого человека, который решил присоединиться к компании OneCoin, это когда монета выйдет на публичную биржу. Так вот, переход к публичной бирже планируется на второй квартал 2018 года. И, соответственно, можно этот вопрос уже снять, что... Некоторые говорят, вот вашей монеты нет на бирже. Да, она пока не планируется выходить на биржу. И ждем, соответственно, 2018 года, когда будет выход на публичную биржу. Как можно сотрудничать с компанией Ванкойн? Есть три варианта. Это в качестве партнера, в роли клиента или в качестве мерчанта. Я сейчас расскажу, что это значит. С чего начать партнеру или клиенту? Компания предоставляет на выбор пакет обучения. Это пакеты стартер, трейдер, про трейдер, Executive Trader, Tycoon Trader, Premium Trader и Infinity Trader. Соответственно, вы видите во второй колонке цену каждого пакета. При покупке пакета считается товарооборот, который выражается в величине BV. Это величина оборота. Эта величина оборота считается для бонусной программы и для начисления бонусов по структуре. И, соответственно, каждый пакет имеет определенное количество ВАН токенов. И здесь вы видите в последней колонке, что чем дороже пакет, тем больше токенов вы получаете. То есть в каждом пакете вы получаете обучение и токены. Кроме того, при старте к первому вашему выбранному пакету присоединяется активационный взнос 30 евро. Этот активационный взнос вы платите один раз. И если вы хотите сделать апгрейд на более дорогой пакет, то, соответственно, вы проплачиваете стоимость нового пакета без активационного взноса. И э, идем далее. Что содержит пакет? Каждый пакет выбранный будет содержать обучение вам от И, естественно, это обучение будет разного уровня. Чем дороже пакет, тем больше, больше уровень обучения. One Academy предполагает обучение в направлении финансовой грамотности. То есть здесь вы можете узнать, что такое биржи, что такое финансовые рынки, как развиваются банки, что такое криптовалюта и многое-многое другое. По сути, изучив вот эту суть обучения, пройдя все это обучение, вы становитесь финансово более грамотными. А естественно, знания всегда имеют, имеют ценность, и уже основываясь на своих знаниях, вы всегда можете зарабатывать деньги. Но кроме знаний, каждый пакет содержит различное количество токенов, и эти токены вы уже можете далее использовать в своей практике для того, чтобы зарабатывать деньги. Что дает вам пакет? Первое – это финансовое образование, как я уже сказала, пройдя OneAcademy. И второе – это доступ к майнингу монет Ванкоин. То есть, используя имеющиеся свои токены, вы можете майнить монеты OneCoin. То есть, вы становитесь майнером. Что вы можете как клиент? Например, вы подключились к компании Ванкоин, вы приобретаете какой-либо пакет, но вы никого не приглашаете. В этом случае я называю такого человека как клиент, то есть он не строит структуру. Какие у него есть возможности? Он может пройти обучение. Далее, он может использовать стратегии сплитов для увеличения количества токенов, то есть он может делать апгрейд на более дорогие пакеты, чтобы увеличить количество токенов. Далее, он получает доступ к майнингу монет, Конечно же, за счет увеличения стоимости монет он может зарабатывать и увеличивать свой капитал, а также в будущем использовать свои монеты для оплаты товаров и услуг мерчантов. И, конечно же, когда будет уже публичная биржа, то каждый Клиент сможет обменивать свои монеты банкой на другую криптовалюту или на фиатные деньги. Таким образом, также он приобретает некоторые возможности по развитию своего капитала. Если же вы решили зайти как партнер, что вы можете делать? Вы имеете, естественно, те же возможности, что и клиент. То есть вы имеете возможность. Пройти обучение, получить токены, увеличить количество токенов, майнить монеты и, и так далее. Но кроме этого вы уже имеете возможность подключать к онлайн сети клиентов, партнеров и мерчантов и зарабатывать на бонусной программе. То есть плюс у партнера состоит в том, что он зарабатывает на построении команды по реферальной программе. И зарабатывать он может с самого первого дня регистрации в компании. Максимальный доход по бонусной программе сейчас увеличен. И если ранее максимальный доход, который компания предоставляла, это был 35 тысяч евро на крупных пакетах, то, соответственно, сейчас еще добавилось плюс 35 тысяч евро. По программе мерчантов, подключение мерчантов. Таким образом доход увеличивается и сейчас максимальный доход может составлять 70 тысяч евро в неделю. Вот такие возможности у партнера. Что же такое программа для мерчантов? Как я уже сказала, сегодня, 3 октября, стартует приложение для мерчантов. Что это за предложение? То есть каждый предприниматель, который имеет свой бизнес, называется мерчант, он может присоединиться к компании OneCoin и приобрести как один из двух возможных пакетов. Это пакет или за 1000 евро, или за 5000 евро. После подключения компании мерчанты могут продавать свои товары и услуги за монеты OneCoin. То есть компания по сути предоставляет каждому предпринимателю после подключения использовать огромнейший рынок клиентов. Если сейчас у нас в компании 2,5 миллиона партнеров, то соответственно дальше будет все больше и больше. И каждый мерчант получает доступ к такому огромному количеству клиентов. Это, естественно, огромный плюс в наше время, когда сейчас продавать свой товар становится все более сложно. Далее условия компании в том, что в первый год компания не будет брать оплату с мерчантов за проведенные транзакции. По всей видимости, далее будет какая-то браться оплата. За ближайшие два года планируется, что будет присоединено 1 миллион мерчантов и 10 миллионов покупателей. Это огромный рынок, естественно, у нас с вами вырастают возможности, что мы через компанию OneCoin с помощью своих монет OneCoin сможем покупать различные товары, которые нам необходимы для нашей жизни. А у мерчантов появляется возможность огромного количества. Покупателей. Если это будет 10 миллионов покупателей, то это просто для каждого мерчанта потрясающе. Естественно, это ведет к тому, что снимается наше напряжение на внутренней бирже, когда мы выставляем ордера на продажу монет, а они плохо продаются именно из-за того, что ордеров на продажу гораздо больше, чем на покупку. И когда будет активно работать программа мерчантов, то, соответственно, уже таких ордеров на продажу ставить будут гораздо меньше, потому что с помощью монет OneCoin можно будет напрямую приобретать какие-либо. С помощью этой программы открывается грандиозная возможность использовать свои монеты OneCoin для оплаты товаров и услуг. И, по сути, таким образом мы постепенно переходим в платежную систему OneCoin. И есть такое условие, что подключать мерчантов сразу же вы не можете. Вот если вы сейчас зайдете в программу мерчантов, то вы увидите, что у вас там стоит 11 уроков, 11 видео -уроков, которые необходимо пройти. После этих уроков вам необходимо пройти тест, вы отвечаете на вопросы, и если вы ответили правильно минимум на 7 из 10 вопросов, тогда вы считаете, что вы прошли обучение, и тогда вы уже можете подключать мерчантов. Пока вы этот тест не закрыли, соответственно, пока вы не сможете подключать мерчантов. Но я вам хочу сказать, что тест достаточно несложный. Буквально вчера я прошла этот тест. И уже получила доступ на подключение мерчантов. Что касается пакетов для мерчантов, за 1000 евро он получается стоимость не 1000 евро, а 1100, дополнительно 100 евро еще оплачивается за лицензию. Итак, после приобретения пакета все токены, которые входят в пакеты с обучением, проходят через сплит. Сплит – это удвоение токенов на аккаунтах партнеров. В зависимости от пакетов у вас будет разное количество сплитов. На пакетах Starter, Trader, ProTrader и Executive Trader по одному сплиту. На пакете Tycoon 2 сплита, на пакетах Premium и Infinity 3 сплита. Сплит происходит каждые 8-12 недель, но что интересно, можно увеличить количество сплитов за счет апгрейда. То есть, когда вы делаете апгрейд, вы, соответственно, можете менять количество сплитов. Для того, чтобы разобраться во всем этом, зайдите на наш командный обучающий сайт angels и посмотрите, как работают сплиты. Ну Здесь я покажу вам сейчас такую табличку. Которая отображает, что если вы делаете апгрейд, например, с пакета 110 до 550, то тогда у вас не по одному сплиту на каждом пакете, а вместе все токены проходят два сплита. Далее мы видим разные варианты. Например, если сделать апгрейд вот, с пакета 550 до тайкона 5500, то, соответственно, вы увеличиваете Количество сплитов до трех. И дальше мы видим, что можно увеличить количество сплитов до 4 и даже до 7. Но для того, чтобы здесь сейчас не запоминать все это, не загружать вашу голову, в Бук-офисе очень удобный есть раздел, это сплитка-калькулятор. И здесь вы можете прямо вводить разные пакеты и нажимать на кнопку «Калькулировать». И, соответственно, вы узнаете, сколько сплитов при определенном наборе пакетов вы пройдете. Это очень удобно, и вы можете это сделать прямо у себя в бэк офисе Далее следующее понятие – это майнинг. Что такое майнинг в Майнинг переводится как «добыча». И если взять другие криптовалюты, то для того, чтобы их добывать, майнеры покупают различные оборудования тратят электроэнергию, используют свои мощности компьютеров для добычи криптовалюты. Что же касается майнинга OneCoin, то мы майним по-другому. По сути, мы свои токены отдаем компании в обмен на монеты и получаем, получаем уже определенное количество монет. Например, сейчас можно майнить монеты OneCoin по цене 70 токенов за монету. То есть за одну монету мы отдаем 70 токенов. Это число токенов постоянно меняется. И чем дальше, тем больше токенов мы отдаем, так как больше затраты на, добро, то на больше токенов мы отдаем за каждую монету. Также хочу обратить ваше внимание на то, что токены, которые отправлены на майнинг до сплита, в будущем сплит не пройдут, если у вас пакет до премиума, то есть от стартера до премиума. Начиная с пакетов премиум и инфинити, эти пакеты имеют функцию автомайнинга. Что это значит? Это значит, что, во-первых, когда вы включаете автомайнинг, то сложность монеты на вашем пакете на один токен меньше. То есть, если все отправляют по 70 токенов, то вы отдаете 69 токенов за каждую монетку. Также на автомайнинге можно отправлять токены на майнинг, не ожидая очередной сплит. Это огромный плюс. Почему? Потому что между сплитами может меняться стоимость монеты. И если вы отправляете порционно, то, соответственно, вы получаете больше монет, чем на тех пакетах в которых приходится ждать прохождение всех сплитов поэтому такие пакеты с автомайнингом достаточно удобные есть также в компании такая функция Эта функция называется coin safe и всегда обращайте внимание на то что когда вы отправляете, например, токены на майнинг, компания спрашивает вас, не хотите ли вы после майнинга отправить свои монеты в CoinSafe. CoinSafe – это, по сути, сохранение ваших монет, это депозит. И этот депозит может длиться от 12 до 24 месяцев. Вы можете выбирать длительность своего депозита. И в зависимости от этого будет начислено разное количество процентов. Здесь вы видите разные проценты. То есть по окончании депозита вы получите монет больше на определенный процент. 10, 11 или 12 процентов. Это называется раздел «CoinSafe». Но э, если вы отправили свои монеты в депозит, э, в раздел «CoinSafe», то вы не можете их использовать для других целей, вы не можете их продавать и вы не сможете их использовать в этом периоде для оплаты каких-либо товаров и услуг. Поэтому грамотно продумывайте, хотите ли вы сохранить и свои монеты увеличить там на 12 месяцев, 12, 24 месяца, или вы хотите их использовать в этот промежуток времени. В зависимости от этого выбирайте правильное решение, отправлять на депозит или нет. Далее, когда вы выбрали пакет при старте, то, соответственно, конечно, очень важный вопрос – это как оплатить пакет. Естественно, каждый спонсор помогает своему новому партнеру выбрать правильную оплату. Но компания предоставляет разные варианты, и мы в своей команде используем три из них. Вот здесь вы видите, они подчеркнуты. Это банковский перевод, это можно использовать платежную систему Perfect Money, или можно использовать gift код GIF-код формирует партнеры компании, оплачивается он внутренними деньгами, то есть кэш, наличными деньгами. И, соответственно, вы можете у партнера купить этот гифт-код, передавая ему свои деньги наличные или переводом каким-либо. Этот способ очень удобен, потому что он не предполагает никаких процентов. Банковский перевод в разных странах может иметь разные проценты. Perfect Money берет, по-моему, 7% за перевод, за оплату пакетов. Когда вы оплатили пакет, конечно же, следующий вопрос это что делать дальше. Вы получили токены и прежде чем выполнять какие-либо действия, обязательно зайдите на командные сайты и проучение. То есть вы должны знать бизнес прежде чем выполнять какие-либо действия. На наш командный сайт angels-team.com, а также командный сайт angels -team ванакадеми.орг или на ванакадеми.еу. И проходите обучение и потом дайте действия. Выбирайте стратегию, которую вы хотите, которая для вас больше всего и используйте ее. И естественно в самом начале, когда вы оплатили пакет верификации, документы свои на верификацию для того, чтобы доступ ко всем функциям в бизнесе, к продаже, к монет, к наличных денег и так далее. Я хочу вам показать вот этот график, который предоставила компания нам еще с 2014 года. Этот график показывает потенциал роста цены ванкойн. Он был составлен исходя из истории успеха биткоин, и составлен он был на три года. Что касается первого года развития, то мы видели, что достаточно хорошо компания идет по оптимальному направлению развития, то есть цена росла достаточно быстро, сейчас цена растет не так активно, но тем не менее постепенно монета также дорожает. И, и с самого начала компания сказала, что этот график основан на прогнозах, то есть это не значит, что так будет, и реализация этого графика зависит от лояльности и непрекращаемых усилий партнеров по построению сети. То есть вот то, что праздновалось два года, какую роль мы сыграли, так как компания поднялась, так как она развивается, так как они... Уже очень многие знают, и успех компании зависит от всех нас, от наших усилий, от наших действий. И благодаря дальнейшим действиям всех партнеров компании OneCoin будет дальнейшее развитие, будет дальнейший рост цены монеты OneCoin. Поэтому не только от компании, но от нас с вами зависит цена монеты. Также у нас у каждого в бэк-офисе есть раздел ⁇ это биржа One Exchange ⁇ это внутренняя биржа, она работает с понедельника по пятницу, естественно, биржа регулируется компанией, и вот сейчас она, допустим, находится на техническом обслуживании после того, как запущен новый блокчейн, то, соответственно, вот эти два дня на тех обслуживании находится биржа, и нам приходится немножечко подождать. Но далее, что можно осуществлять на бирже? Биржа предполагает покупку токенов и торговлю монетами OnePoint внутри системы. Но здесь также есть свои ограничения. Я вам хочу сказать, что пока продажа будет внутри системы, пока ограничения эти будут существовать. Итак, лимит на продажу. Компания дает возможность каждому партнеру продавать не более чем 1,5% от свободных монет. Далее, второе ограничение на продажу касается каждого пакета. Если у вас пакет стартер или трейдер, то в день вы можете продавать монеты на сумму не более 12 евро. На пакетах ProTrader и Executive Trader на сумму до 36 евро. На пакете тайкун трейдер до 60 евро и на пакете Premium трейдер до 120 евро. Вот такие есть ограничения. И теперь мы с вами переходим к партнерской программе. И именно эта партнерская программа дает огромные возможности лидерам строить команды и получать высокие доходы. И эти доходы мы видим какие они действительно большие, потому что по лидерским доходам компания OneCoin занимает лидирующие позиции среди всех лидеров MLM-компаний мира. Это и первое, и второе место, и очень много людей, в десятку самых высокооплачиваемых лидеров MLM-индустрии. Итак, партнерская программа включает в себя сейчас 6 бонусов. Первый – это бонус за прямые продажи 10%. Второй – сетевой бонус или бинарный 10%. Матчинг-бонус от 10% до 25% до 4 уровня. Четвертый – стартап-бонус 10%. Сплит-бонус – это касается всех партнеров. И шестой – это лидерский бонус. И мы постепенно пройдем по этим бонусам. Первый бонус – прямые продажи. Здесь, я думаю, что все понятно, что это за лично приглашенных партнеров выплачивается 10%. Что очень важно понять, что начисления идут за неделю, то есть каждый понедельник подводится итог за прошлую неделю, и вы видите начисление в вашем бэк-офисе. Далее через неделю идет разбивка ваших заработанных денег и из заработанных денег 60% ведут на наличный счет, 40% на торговый счет. С наличного счета вы можете выводить деньги любым доступным способом, с торгового счета необходимо купить монеты или токены, то есть по-другому вы эти деньги использовать не сможете. И если в течение недели вы не выставите покупку с торгового счета, то компания сделает это автоматически за вас и возьмет комиссию 2,5%. Ну, если вы, например, забыли или не хотели это делать, потому что, например, если у вас предполагается, что у вас будет еще сплит ваших токенов, можно не делать покупку. Компания сделает автоматически покупку токенов, и в будущем эти токены также пройдут сплит. Далее, второй – это бинарный бонус. Здесь учитывается величина оборота ваших партнеров, которые подключены влево и вправо. У нас бинарное построение команды. И величина оборота считается как 1 евро, 1 биви. Выплачивается также по понедельникам 10% от слабой ноги. Для того, чтобы вы начали получать... Доход по этому бонусу вам необходимо пригласить хотя бы одного личного партнера. То есть даже с первого партнера вы можете уже получать бинарный бонус. Также этот бонус разбивается на две части, 60% идет на кэш, 40% на обязательный счет. И, соответственно, если с меньшей ноги вам оплатили, то эта часть товарооборота снимается, а то, что в большей ноги остается и переносится на следующую неделю, если вы не превысили свой лимит по бонусам. Далее, следующий момент – это матчинг бонус Матчинг бонус чтобы получать, вам необходимо сделать квалификацию, подключить одного партнера с пакетом минимум трейдер влево, одного вправо и самому иметь минимум пакет трейдера. И это, эти начисления осуществляются от дохода ваших партнеров по бинарному бонусу. То есть то, что партнер получает по бинарному бонусу, вам, соответственно, начисляется процент. Если он в первой линии 10%, во второй линии тоже 10%, с третьей линии 20%, с четвертой 25%. Но обратите внимание на данную таблицу, что... Доступ в глубине у вас будет при наличии более дорогих пакетов. То есть чем дороже пакет, тем глубже вы получаете матчинг-бонус. Следующий бонус – это стартап-бонус. Этот бонус начисляется в течение первого месяца вашего в бизнесе. И если у вас прошел товарооборот от ваших личных, лично подключенных партнеров более чем 5500 девиц, то вам начисляется 10% от их пакетов. И этот бонус выплачивается полностью на торговый счет. То есть вы можете его использовать для приобретения монет или токенов. И, наконец, программа лидерства. Я сегодня уже говорила немного о ней, что здесь карьерная лестница от сапфира и до коронованного бриллианта. И в компании уже по этой лестнице поднимается 50%. Тысяч лидеров имеют различные ранги и, конечно же, это не предел, всего лишь два года компании, поэтому каждый человек, который э, решит активно развиваться в бизнесе, может начать развиваться именно по этой программе. Вы можете зайти у себя в бэк-офис, посмотреть эту таблицу и увидеть, какие Условия необходимо выполнить для того, чтобы достичь того или иного ранда. Что хочу сказать по этой программе. С самого начала вам необходимо здесь подключить своих личных партнеров и в левую и в правую ногу. Потому что здесь будут учитываться товарооборот именно от ваших партнеров и из глубины. Если по бинару учитывается перелив от спонсора, и вы можете получать по бинару, то здесь перелив от спонсора учитываться не будет. Поэтому для лидеров важно понять, как правильно создавать свою организацию для того, чтобы развиваться по программе лидерства. Вот такие интересные бонусы. Они дают действительно хорошие доходы. Очень много уже партнеров показали, великолепные доходы, достигнув максимальных бонусов. И, естественно, когда человек зарабатывает деньги, у него возникает вопрос, как их вывести. Компания дает возможность нескольких вариантов. Вывода Первый это банковский перевод. Вы можете поставить вывод на свой банковский счет и за каждую транзакцию будете платить 15 евро. И видите на свой счет в банке. Также вы можете вывести деньги на Perfect Money платежную систему и в данном случае вы заплатите за каждую транзакцию 10 евро. Если же вы используете gift code, то тогда никаких процентов оплачивать не будете. Поэтому gift code является наиболее удобным способом вывода как для людей, которые подключаются, так и для тех, которые хотят вывести деньги. Это наиболее удобный, быстрый способ и беспроцентный. Также компания предлагает заказать карты для выплаты Такая карта стоит 100 евро, ее можно заказать и далее на нее выводить деньги. Вот такие варианты вывода есть на сегодняшний момент. Итак, сегодняшняя презентация наша подошла к концу. Я достаточно сжата, но максимально прошлась по нюансам бизнеса. Если вам что-то непонятно, том, что я рассказала, как новым людям, которые хотят присоединиться, то вы можете обратиться к тому человеку, который вас пригласил на презентацию и задать ему вопросы для того, чтобы изучить более глубоко этот бизнес. Также, если вам дали эту презентацию в записи, то обратитесь с вопросами к тому человеку, который вам дал эту запись. На этом у меня все. Я, конечно же, желаю вам больших успехов. Если вы еще не присоединились к компании OneCoin, принимайте решение, присоединяйтесь, начинайте развиваться и до встречи на вершине карьеры. Angel Steam. мы покоряем тренды.